Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас набор инструмента от компании OMBRA на 94 предмета. Набор шестигранный. Также есть OMBRA 94 предмета с головками на 12 граней. Поставляется набор в картоновой упаковке. OMBRA инструмент очень яркий, красивый. И также упаковка, видите, очень яркая. LIFETIME это пожизненная гарантия на инструмент OMBRA. Далее у нас указано здесь э, вот, с, с нижней части указана комплектация набора. Производится инструмент на острове Тайвань. Также указан адрес самого предприятия на острове Тайвань. Омбра это профессиональный инструмент высокого качества. В комплекте идет гарантийный талон. Как я говорил, гарантия пожизненная на инструмент Омбра. И по комплектации. В наборе идут два квадрата рабочих 1,2, 1,4. Две трещотки. Скажу вам трещотка под квадрат 1,2 на 72 зуба. С реверсом переключения. Быстрый сброс головки. Э -э идет она разборная. То есть можно разобрать, и в каталоге Омбра есть запасные части к трещоткам. То есть можно поменять или обслужить. То есть выкрутили два винта, вытянули внутренности и их служили, там смазали. Рукоятка полностью из пластика. Надпись Омбра на, ру на рукоятке и на самом ключе. Также есть надпись Омбра и номер согласно каталога Омбра. То есть каталог есть Омбра в бумажном виде, то есть и есть электронные каталоги на сайте. Трещотка под квадрат 1.4, также на 72 зуба. Имеет реверс быстрый сброс, разборная пластиковая рукоятка пластик, кстати, намного живучее чем резиновые рукоятки не так быстро изнашивается далее отверточная рукоятка она используется с битами биты, рисованные в головку надеваете вот. нужную биту у биты есть шестигранники есть крестовые здесь торцы ну, стандартная комплектация как что го набора в принципе, у всех производителей Комплектация одинаковая. Здесь также битые шестигранные и крестовые шлицевые. Эта отверточная рукоятка может использоваться также с головками. Под квадрат 1,4. В самой ручке есть квадрат отверстие Можно использовать трещотку. Также эта рукоятка имеет номер согласно каталога ОБРА. Далее, два удлинителя под квадрат 1.4, 50 мм и 100 миллиметров. Весь инструмент в наборе подписан согласно своей ячейке. Вот здесь, здесь лежит удлинитель, здесь написано 1.4, 100 миллиметров удлинитель. Все подписано согласно ячеек, в котором лежит инструмент. Далее, два удлинителя под квадрат 1.2, 250 и 125 миллиметров. Мм. Убедитесь, 250 миллиметров используется так же, как Т-образный вороток. Такой есть переходник. Надеваете. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Две свечные головки 16 и 21 миллиметр. Инструмент в наборе глянцевый, то есть весь блестит, очень нарядный. Веомбра, наверное, самый лучший набор для подарка, так как он имеет такой праздничный вид. Два кардана квадрат 1,4 и 1, 2 Карданы скреплены штифтами металлическими. Так, головки, головки в, наборе, в данном наборе идут шестигранные, здесь их 30 штук, самая маленькая на 4 миллиметра и самая большая 32 миллиметра. Вес головки на 32 миллиметра составляет 217 грамм. Также имеют надписи Омбра, номер согласно каталога, ЦРВ, материал изготовления данного инструмента хром ванадий и 32 миллиметра. Это размер головки. В верхней крышке биты, прессованной головку под квадрат 1.4, я уже показывал. И есть биты, которые идут с квадратом 1.2. Они используются с переходником. Подбиваете переходник. Можете использовать или трещотку, или Т-образный вороток, который идет в наборе. хорошо защелкивается в своих гнездах верхней крышки так как и исключает выпадание инструмента при закрывании так, головки длинные здесь в наборе их 13 штук самая маленькая головка 6 мм и самая большая 22 мм Так, по комплектации все э, Покажу кейс для хранения инструмента. Кейс состоит из двух частей. Материал пластик. Скрепляется пластиковая зависа. Скрепляет две крышки. И по габаритам. Габариты самого кейса составляют ширина 38 см, длина 29 см, высота 8 см. Вес набора 6 кг. Теперь пластик. Ну, пластик высококачественный и сам кейс сделан очень хорошо. Надпись OMBRA на кейсе, 94 предмета и Professional Tools. Запирание на металлические замки, что также является плюсом, так как замки не так быстро изнашиваются. Хотя есть, конечно, замки пластиковые, довольно высокого качества. Мне кажется, это не столь важно, но некоторым принципиально, чтобы замки были металлические. Здесь в данном наборе не Чего нет в наборе? В наборе отсутствует головки торс. В 94-х наборах, будь то Омбра или другой производитель, головки торс отсутствует. Если нужен с головкой торс, то это 108-е или 110-е наборы на 110-108 на предметов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.